значение корней в жизни растения очень велико. Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. Через них растение получает из почвы минеральные вещества и воду. Многочисленные разветвления корня одного растения образуют корневую систему. В ней различают главный, придаточные и боковые корни.